Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, с Днем Защитника Отечества. Наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность, Отечеству и присяге.